Рассмотрим вид теплопередачи, теплопроводность. Проделаем следующий опыт. К металлическому стержню с помощью воска прикрепим несколько кнопок. Один конец стержня закрепим в штативе, а другой будем нагревать в пламени спиртовки. Через некоторое время мы увидим, что кнопки начнут отпадать от стержня. Сначала та кнопка, которая ближе к пламени, затем следующая и так далее. Поскольку кнопки отпадают не одновременно, то можно сделать вывод, что температура стержня повышалась постепенно. Следовательно, постепенно увеличивалась и внутренняя энергия стержня, которая передавалась от одного конца к другому.